Напомним, в феврале 2016 года благотворительная организация Российский фонд помощи вместе с Казанским федеральным университетом решили совместно развивать проект по созданию регистра доноров костного мозга Республики Татарстан, который окажет реальную помощь больным пациентам в борьбе с раком. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ был выбран местом реализации проекта в связи с наличием в вузе высокотехнологичной инфраструктуры, лабораторий, имеющих все возможности для проведения необходимых процедур. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ -ньюс.